Новый ФАП под снос. Такое решение суда. Правда, никто его не торопится исполнять. Речь идет об истории с новым медицинским объектом, который возвели в селе Чапаево Сокмарского района. Дело в том, что он стоит на частной земле. Люди уже полтора года пытаются освободить территорию от нежеланной постройки. Все это время идут судебные разбирательства. Анастасия Шахмат побывала на месте, познакомилась с владельцами злосчастного участка и изучила документы. Фаб по новой программе из современных материалов появился в селе Чупаева. Но есть одно но. Он стоит на частной земле, владельцы которой не понимают, почему выбрали именно их участок, хотя через дорогу есть довольно большая свободная территория. Уже два года без посадки картошки, но налоги за участок земли продолжают платить. Жизнь с изучением юридической литературы и кадастровых норм и законов для целой семьи села Чупаева-Сакмарского района началась с ноября 2016 года. При этом, рассказывают владельцы, у строителей даже не было разрешающих документов. У них был только формат А4 листок, на котором вот участок и вот так отгороженного квадратик. Все. До суда никаких документов у них не было. В декабре прошел суд, наложили арест на строительство. Как продолжалось, так и продолжалось. В январе еще раз был там суд, еще раз значит, им сказали, что не надо строить. Все равно продолжалось. В мае они уже все построили. А вот сами хозяева сразу обратились в полицию и в суд с документами с генерального плана, с четкими показаниями границ собственности. Это двор огорожен, стоит штакетником. Это опять забор стоит. А вот это пустырь, который был, на котором мы сажали огород. И вот посереди этого пустыря они вот выстроили ФАП. Строительство ничего не останавливало. В июле 2017 года, пусть и привычной помпы с первыми лицами, ФАП заработал. А для владельцев земли продолжились судебные тяжбы уже в областном суде. Ответчиком предстал Светлинский сельсовет Сокмарского района. Решение было однозначным, постройка самовольная, ее необходимо демонтировать, и делать это нужно за счет Светлинского Сельсовета. Суд это постановил еще в феврале. С тех пор молчание со стороны Сельсовета, со стороны судебных приставов при готовом исполнительном листе. В апреле законные владельцы отправились к первому лицу области. 27-го я была у губернатора на приеме где губернатор четко им сказал, решение суда исполнить, снести. Где вы будете брать средства, как вы будете его потом восстанавливать, это ваши проблемы. Ну, как видите, нет. И что мы узнаем? 27 я нахожусь у губернатора, а 25 числом с нами правительство губернатора подают кассационную жалобу. Четкое слово губернатора на подчиненных тоже не возымело пользы. Пока семья ждала исполнения решения суда, произошла смена собственника федшерско акушерского пункта. Когда было вынесено решение, была проведена значит, процедура государственной регистрации перехода права значит, от э, Сакмарского от Светлого сельсовета значит, непосредственно на субъект другой. Это сейчас у нас является Оренбургская область, правительство Оренбургской области, то есть сейчас правообладатель. Теперь из-за смены собственников АПА, а им стало Министерство природных ресурсов, судебная история продолжается. Рассмотрение конституционной жалобы состоится через две недели. Чью сторону на этот раз примет суд, еще не ясно. Понятно только одно. Люди, имея на руках все документы, все еще вы нуждены доказывать свое очевидное право на собственность. Анастасия Шахмат, Никита Плотников, -ТВ. Владельцы участка, на котором теперь стоит ФАП, отметили, что за это время, пока они пытаются добиться освобождения своей территории, мирных предложений от чиновников не звучало ни разу. Например, не было речи о предоставлении участка земли в другом месте, на ту же площадь, которую заняли соцобъектом. Что еще немаловажно, в самом селе достаточно удобных мест для обустройства медицинского учреждения, которыми можно воспользоваться, как, например, участок напротив. Жители в общей массе рады, что теперь ФАП в центре села, но при этом согласны, что можно было тщательнее подойти к выбору территории. Некоторые же и вовсе считают, что ФАП за 4,5 миллиона рублей – расточительство, ведь есть стационарный медпункт, просторный, в него можно было вложить деньги на обновление, даже несмотря на то, что расположен он ближе к окраине села. Стоит отметить, что тема строительства фейшерско акушерских пунктов в селах особенно стала актуальна, когда о ней заговорил сам президент. Часто теперь в новостях регионального правительства можно встретить сообщения об открытии ФАПа. Это торжественное приятие с шарами и улыбками. За последние два года, по данным Минздрава, открыли 22 модульных ФАПа. В ближайшие два года намерены построить еще 42, правда эти цифры не смогут перекрыть количество закрытых подобных медучреждений в селах с 2012 года. По общероссийской тенденции под названием «Оптимизация» в Оренбурге исчезли 80 ФАПов.